Let's wow. go. Всем хай, с вами Дэнни, Дэнимон. Сегодня у нас будет слив такой вот фиолетовой сборки. Привет из 2017-го, 2018 года. А фиолетовая сборочка, которую мы собрали вместе с вами на стриме в субботу, было очень круто. Всем спасибо, появляйтесь у меня на стрим. Ну а также я играю на сам ПРП Легаси, в принципе на других серверах на Порпе действуют мази, промокоды. Хэштег Дэнни. При достижении пятого уровня вы получаете 300 или 450 тысяч при акции. Вот и все, не забыл сказать. Ну, фиолетовая сборочка, ага, давайте пройдемся как всегда в первую очередь по интерфейсу такой у нас фист с покемонусом. я не знаю что это за покемон, я аниме не люблю хпшки в цвет его огонечка, ну и деньги в цвет самого покемона также поменял доллар, ну и карта, такая вот фиолетовая карта радар центр, там немножечко фиолетового водочки не видно конечно радар Вейпоинт. Ну и сама карта фиолетовая с полупрозрачностью, а, и, и тут я еще добавил типа шумка такого, видите такое зернение в общем прикольно. Да. Дальше что, давайте пушки, какие вот пушки нашли на стриме, мне они очень понравились честно. Такие вот и звуки решил поставить, жесткие Не знаю, как их назвать В принципе, об этом потом, как их можно будет поменять Кто знает, тот знает, в общем-то а, Дальше, текстура Тут стоит два пака, один а, Я скачал у Miss Fortune Search Окей, okay, Blackbone из а, Там был пак фиолетовой растительности Но они, некоторые Короче, они какие-то говяных тонов, не везде вписываются Также вместе с вами сделали Текстуру пальма, а, ну и Я еще скачал текстуры у Хунзе в него входят вот такие вот кусты сама растительность тоже фиолетовая то есть ну и дороги такие вот розоватенькие плюс фиолетовая хуй знает в общем растительность по всей карте как я понял кусты тоже значит по лас проехался там кусты все это точно в ВСФ я не чекал но прикольно то что вот эти вот кусты фиолетовые давайте покажу Тимсус, который также вместе с вами сделали sv0 st12 ну и погнали Вот такие вот 7 погод, э, все прикольно. Также давайте пройдемся по скриптовой составляющей. С ваш -меню. Это геймфиксер от Костя Горскина. Э, здесь уже все настроено под слабые компы и фиолетовая тема. В югенрале вы можете поменять звуки под себя. То есть если вам не нравятся мои звуки. Можете их поменять. Также Г-мастер. Наркотаймерный, X умный, который подстраивается под бусты сервера. Сейчас нету бустов. То есть наркотики сейчас язунутся и будет таймер на 60 секунд. Буст. Инфа. По этой темочке она работает. То есть сейчас бонусы отключены будет 60 секунд. Также Г-мастер. Сбив на R. И автоматическое взятие материалов. Вот сбив. Жмем R. нажимаем он писает, и также можно сбивать анимки. Ну а автоматическое снятие материалов, это когда вы просто стоите у себя на респе. Э, склад открыли, вот такие, опа, там автоматом а все взялось. В принципе, взяли, спиздили мату. Прикольная тема, очень полезная. Ну и, наверное, все. Э, не знаю, будет какой-то там геймплей, то ли вы с копами. No. На этом все, наверное. Вот так вот. Все, всем пока. С вами был Дэнни. Окей, Дэнни Всем пока.